Вы слышите невероятные новости. А, все, я уже А понял. Юра у устава... я... хотели разобрать, и Анжела я и, усысли... тоже и тоже усысли... анжела Конечно, ну, ну, конечно, конечно. Ангелы. А Юра используется для чего Анжела. Я... Но Анджела знает очень много. И так, что он... Где он ее Ю... в... Адриан, я думаю, что Анжела это танцемонстр. Её создала мальчишка. Ну, не знаю. Возможно. Этики, что ты говоришь? Я думаю, то, что Анжела — это сегодня сердце мост, который создала Майюра. Понятно. Ну, кстати, это возможно. Мы это сегодня и проверим. А я так не думаю! Покажи меня, ты! Лаг. Да, она не видела. К вами нельзя заснять. Да, ну там можно заснять? Ты бомбан. А ты видишь, там трансформируется. Наоборот, Я не знаю, где-то. Он он отдыхает. Ты что, его Нет, ну просто листочек на листочке написано, что он уехал в отдых. Да, я не в а ладно, все, ладно. Таки, прячься. ну... Что тут лазишь? Да, Я да. тоже паркурист. Жители этого кто говорил? Я Анжела видимка. подчиняет все А ты сюда не зайдешь, ты сюда никак не зайдёшь, поэтому... Давай попробуй Анжела... зайти. Сейчас. А я Майора. вижу, как ты поднимаешься. Я-то тут все вижу. А Юра, Пара. пора начинать наш Пар. план. Пора начинать наш план. Создание моего ну, да. Слушай, говорят, что Анжела подчиняется именно. Короче, ты знаешь, что дядь лучше трансформируется, потому что он должен сидеть за нами, возможно. Анжела. Здравствуйте. Здравствуйте. А ч мы здесь делаем? Не знаю. Не понял. Ну-ка сюда дал. Нет, это мо. <си> Анжела это голосовой Анджела, помощник, который напал на нас. Я стала сильнее, я дучи давай, то, что подарила мне мои силы. Вам не так, как говорит меня победить. Поэтому сразу все эти свои ладно. нам нужно... Что нам предпринять? Перекачивание основной базы данных. А, а нам ничего не наносит? 5% процентов. Мистер а, я. тупая. Ну давай, ну. Бак, Хе, мистера, тупая. Она меня даже не бьет. А, -а, -а, -а. а вас одного удара. Чё, чё, Мистер Бак, пой... ты 100% у тебя попадался на камеры, когда ты трансформировался или тому подобное. Я <сосы> это перекачаю, я отправлю в Майюри. Конечно, а вот, шо, ага, ага. Ой. них 15. Мне показалось, или он жрал Так, встретимся на крыше Адриана Агреста. Я вам кое-что мне надо вам дать. Ой. Быстро все на крышу Адриана Агреста. И по Быстрейте! Кто это делает? Я сейчас убью. Так, все на крыше. Это Зои делает. Фанк Зои не может что делать? Так, погнали все за мной. Спускаемся, спускаемся Туда? сюда. Молодец. Вставай, не нажимать ни на что. Встань в угол вот в этот. Вот в этот ты. Все, иди делись. А -а -а -а -а. Можно меня впустить? У меня только здесь вход, только через это. Это не моя дверь. Вот это моя. Давай вверх. Выходи. Ой. Давай ты в тот угол. Все, давай, давай, побежал. Следующий. Вставай в угол вот в этот... В этот Перекачка угол. Все, иди. Когда будет... Вы что, вылезти 100%. не можете? Серьезно? Когда будет 100%, я увижу Спасибо, все камеры. Приматый бюджет. 100 миллиардов процентов 9 тысяч. Где вы? А, вы уже вышли. Тридцать восемь процентов. где она? Давайте, теперь она нас... База, 38%. восемь О, всё. Ну и чё, нам пофиг. Теперь ты нас пробить не сможешь. С помощью разработок. Перекачка базы. Пятьдесят процентов. Какая разница? Все равно, если я заберу, я узнаю Может, все ваши личности. Угу. Ничего ты не Перекачка базы. Шестьдесят процентов. Перекачка базы. Перекачка базы. Дело. База просматривается. Пока mm. база просматривается, базы аннулируется. Сейчас Анализ. я усиление сделаю. А... А Маюра, не переживай, обезьяна и черепаха уже спалились, Поэтому все равно есть на что посмотреть на этих камерах. Да, только ты их уже да, не да, скинешь. Да. Обновление не камер, отправление последней базы. Ты уже ничего не сделаешь. Потому что я использую чудесный мистер Баг, и все. Отправленные чудесный мистер 50. Бак. Ребята, мы ее уничтожили, она уже заткнулась. Ура! А прекрасно. Привет, Маруся. Нет, все, Маруся, извини, но мы от тебя отказываемся. <uggling> все, Маруся. Маруся, мы отказываемся от вашей услуги. <п amps> Первый раз мы пожалели, второй. Еще waves, пожалеем. Так, Еще не переживай. Нет, Там все, Маруся, все. Маруся, все, нет. Извини, от но. Мы... <laughs> нет, от Марусь нельзя отказ... от Маруся... отказаться. От Маруся покинула Отка... сейчас. отказываюсь. Маруси от Маруси. От отказываюсь от Маруси. Маруся, Маруся всё. больше нет Маруси. Я отказался. От этой услуги, идиотский. Неужели? Неужели? А, так, все. Так, ты за мной, Дракоша. Дракоша, за мной. Мне надо тебе... Ой. Залази туда, Тенок, туда. Куда мы залазили? Вот сюда. Сейчас, стой. Вот, все. Заходим. Вставай в этот угол. Всё, иди. Только... Прыгни аккуратно. Стой. Что это такое? Такая, Не сади их в коробочки. Все, иди. О, я не знаю, где ты, ну, выбирайся. Ох, это Анжелы было очень... А? Да, ищи. подождите, поговорим попозже. Так. Мазафака, пич. Вич, с мозговым. мадон. Кладать деньги в тело, Спустимся, спустимся, спустимся. Бражник, прием. Анжела нам успела переслать 5% базы. Это места, где чаще всего перевоплощаются герои. И мы их проследим там. Информация. Так, отбой. Единственное, что это не слышал, да? Вот Анжела было очень сложное, Ну, хорошо, что у меня есть Но разработка оба, гениальная. Простого, потому что именно. Да, у меня есть гениальная разработка. Нам надо еще воспользоваться, я знаю как, нам надо воспользоваться талисманом Баникс и удалить эту запись. И все. Хм, как бы. Хорошая идея, пока это очень опасно. И, и отправиться в прошлое, чтобы а? стереть это. все и все. И бражник это все забудет и они не увидеть. Люку-лю, маля люку, лялю ка Иди сюда, ты тупой черепашкин дом. Ладно, где Зои? Мне нужна. Так, где Зои? о Здравствуй, здравствуй. Так, где Зои? Зои. Ладно, Зои, походу, нет ничего страшного. Ягу спать там, где меня уже никто не потревожит. Как там у нас там? Дела, что то как передает... У как? М -м -м, как у нас здесь дела состоят? Это Зои. И перешлите голосовое сообщение. Как у нас здесь дела состоят? Что понять не могу туда попадем ладно мы сейчас вынесем это на вроде Оф. это зона карапаса капец тут красиво классно тут куча ящиков всяких красотень скоро мою сделать наверное так, отсюда я тоже выйти не могу. Так, идти, вс. Ля-ля-ля-уля. -ля -ля -ля. Идея. О, все, я ус. Дома. Дома, дома. Дома. Дома сказал. Все, Я понял, то, что я дома. ну, нафиг. Кстати. Ладно, нет. А От, отдохну. Пуганцы,